Всем привет! Вы на канале Baby Goal, и мы начинаем новую рубрику "Каски на ночь". Произведение маленький белый кролик ложиться спать. Каждый вечер маленький белый кролик принимает ванну. Сегодня я сам разделся, с гордостью сказал он своей младшей сестренке. "Я уже совсем взрослый". После ужина маленький белый кролик решил немного поиграть, а потом, спохватившись, спросил сестренку, ты наверное хотела, чтобы я рассказал тебе какую-нибудь историю, но ты еще так мала, к тому же тебе давно пора спать. Малышка почти сразу заснула, а мама стала читать перед сном сыну книжку. Когда сказка закончилась, маленький белый кролик закапризничал. Я еще не хочу спать. Уже поздно, строго сказала мама, но ну, мамочка, стал возражать ей маленький белый кролик. Дуду хочет пипи, и мне надо отвезти его в туалет. Пойдем и ты, мой дорогой. Валя, пора спать, но велит мама. Но маленький белый кролик опять закапризничал. Дуду замерзнет, его нужно укрыть одеялом, и одному ему будет скучно. Почему бы не положить всех друзей вместе? Маленький белый кролик совсем не желает спать. А как же папа, Мучит он, даже не поцеловал меня перед сном. Тогда пришел папа и проживал маленькому белому кролику спокойной ночи. И сладко, дорогой мой, целую носик. Маленький белый кролик вскоре утомился и наконец заснул, но посреди ночи он вдруг проснулся. Мама, папа! позвал маленький белый кролик, не приснился кошмар, но он в слезах выбрался из своей кроватки. Это всего лишь страшный сон, малыш. Успокоил его пап. Не надо бояться, мы с тобой. Обними покрепче своего дуду и постарайся заснуть. Утром этот сон тебя развеселит, уж поверь. И маленький белый кролик вернулся в свою кроватку и уснул. И до самого утра его не беспокоили больше страшные сны. Спокойной ночи, детки. С вами был канал BabyGo. До новых встреч. Пока-пока.